зрители, уважаемые болельщики, мы начинаем нашу трансляцию сегодняшнего матча между командами «Шторм» и «Изумруд». «Штурм» и «Изумруд». Матч начался вот, довольно-таки неожиданно, я бы сказал, даже очень неожиданно. Команда «Шторм» явный аутсайдер нашего чемпионата. Конечно, ребята представляют даже не свою возрастную категорию. Они гораздо младше, конечно, но они занимают последнее место. И буквально на первой минуте они смогли забить гол ворота команды Изумруд. Команда Изумруд, напоминаем, лидер нашего чемпионата. И... То есть ребята даже не поняли, что произошло, когда забили мяч. И Счет становится 1-0. Сейчас мы включаемся на нашей трансляции при счете 1-0. Команда Изумруд полностью. Полностью владеет преимуществом, практически не переходит команда Шторм половину поля, свою, свою половину поля. Мяч долетает до половины и, и возвращается назад в штрафную команды Шторм. Но мастерства и исполнительского искусства не хватает игрокам команды изумру для того, чтобы Сравнять сравнять мяч. Моментов было очень много. Масса моментов была у команды «Изумруд». Но будем верить, что команда «Изумруд» сможет все-таки добраться. Но посмотрите, какая стена. Стена у ворот команды «Шторм». Момент. Валера Швец. Уже четвертый или пятый удар по воротам. И мяч все вокруг ворот кружится. Заброс на дальницу углового. Снимают мяч. Момент. И опять выше ворот. Мы Все мячи летят то выше, то в сторону, то мимо, то во вратаря. Вот так вот бывает в нашем футболе. Напоминаем дворовой футбол. Футбол в каждый двор. Смотрим, болеем, подключаемся. Вот так вот. И мяч опять свистит вдоль ворот. Буквально по линии ворот мяч проходит мимо, уходит на свободный удар. Так. Вот, пытаются команда игроки игроки команды Шторм перейти, перейти в центр поля. Держит позиционную оборону, выносят мяч, играют практически на отбой, удерживают преимущество, счет 1-0. 1-0. Видите, что? Видите, что творится, а? Что такое не везет и как с ним бороться? Вот, два в один, два в один. Один, один. Один.